Всем привет, я Александр. Сегодня у нас с вами пойдет речь о установке электропривода крышки багажника в Hyundai Santa Fe третьего поколения. Установка электропривода крышки багажника в этот автомобиль происходит посредством всех штатных разъемов и соединений. При установке не производится никаких сверлений кузова, никаких врезок в проводку автомобиля. Открыть и закрыть крышку багажника мы можем четырьмя вариантами. Первый вариант – это нажатие на кнопку, расположенную на крышке багажника. Второй вариант – это нажатие кнопки на пульте сигнализации. Третий вариант – это нажатие кнопки в салоне. И четвертый вариант – посредством системы SmartFood, то есть взмахом ноги. Ну а теперь давайте я вам покажу, как эта опция у нас работает. Откроем мы ее посредством нажатия кнопки на крышке багажника. Закроем мы ее посредством нажатия кнопки в салоне. Далее откроем ее посредством системы SmartFood. Ну а закроем ее посредством пульта сигнализации. Таким образом, вы можете использовать все варианты открытия либо закрытия, как вам удобно. Если вам необходима подобная опция, то мы ждем вас к нам в гости.